Друзья, страх вселенский. Посмотрите, что придумал Клаус. Он придумал прыгать через вот этот перевал. Мама ты дорогая, силы небесные. Клаус, за что? Друзья, у меня очко, начинает перекусывать лом. Лома у меня там, правда, нет, но вот я лечу. Страшно, что просто вот кирдык. А -а -а. Но сейчас-то перевал уже лучше смотрится по проходу. Ой, как страшно, страшно, страшно. Ну, понятно, что можно отвернуть. Как раз лить не будет, чувствую я. Я даже страх и скорость дал слишком большую. Нет, наверное, все-таки еще не ледник. Но мы этот перевал прошли. Уже красиво само по себе. Фу, Да. Да, вот это. Вот это полет. Какие. Скалы красивые. Клауса главное не потерять, он теперь поворачивает налево. Вот вам красивые скалы. Ах ты жма родная. Вот он. Самый большой в Европе ледник. Клаус таки нас туда привел. Ой, друзья, есть! Есть! Эй, гекей-геге! Югу! Йогу-йогу-югу! Югу-греча! Это же просто безумие! Вот он, сдалась мечта идиота! amazing клаус life думал что я здесь был я здесь не был сейчас мы станем в набор сейчас видом на этот ледник. все вот теперь точно спасибо я кончил все жизнь моя прожита не зря Скажу вам так, я здесь был, ну понятно, что в жизни куча есть других положительных дел всевозможных, но одно из них, слетать вот сюда, на самый большой ледник Европы, я мечтал это когда-нибудь сделать, в принципе, я многие разы был недалек отсюда, ну в принципе, отсюда до Монтерхорна, так километров 50, наверное, каких-нибудь, недалеко. Но знаете, одно дело, там приходишь на Монтерхорна, там уже 4 часа дня вроде как, уже и домой пора собираться, ну, вот сегодня тот, тот самый день. Тот самый день, когда я лишился небывания на самом большом леднике Европы. Ну, и вы, друзья, вместе со мной здесь. Слушайте, ну, прям вот. И вот во многом, вот я сейчас могу сказать всем смотри, зрителям канала большое спасибо. Я вот, кстати, заметили, что я никогда видео не прошу там. Ой, подпишитесь на меня, ну, пожалуйста. что Я считаю, что так, если контент огонь, погода бомба, что человек сам решит, что да. Так вот, тем, кто все-таки подписался, вот, ну, мечтал, скажем так, конечно, каждый из авторов думает, ну, никто там не мерится количеством подписчиков, но вы знаете, что от этого выдача всякая на Ютубе работает лучше и прочее. Ну, кстати, лучше хорошие подписчики, которые смотрят, по-настоящему ставят лайки, чем, эти бывают там, понаберут. Хотел-то спасибо сказать, видите, я даже заикаться начинаю. Именно вы способствовали тому, что Клаус говорит, Игорь, нас так много народу смотрит, я уже сегодня это говорил. Я говорю, да, Клаус, так надо же это снимать. Надо же делать для них ролики. Это же люди, которые мечтают летать, которые будут летать. Мы будем летать вместе. Да, говорю, Клаус, так, так и будет. Так и будет, мой учитель. Вот видите, благодаря вам мы здесь. Потому что учитель сегодня взбодрился. И меня взбодрил. А -а -а, просто бомба, просто огонь. Так красиво, друзья, так красиво. Я счастлив полный, полный, можно сказать, полная морда, сейчас полную морду счастья покажу, о, она до ушей, она, ну, видите, я в концентрации, то что вокруг много техники летают всякие, парапланы, и планера, и дельтапланы, и Клаус, и, знаете, сравнить учителя, сделать какую-нибудь каку, будет крайне, он выше нас планер, шурунет, будет крайне неправильно, тем более в таком, можно сказать, святом месте. Ой, теперь видно, как лавина сбору работает. Ой, как вообще этот сбор всего у ледника работает. Надо снять вам. Открылся вид. Мы набрали буквально чуть-чуть метров. Клауса я догнал. Сейчас попробую крайний виточек отснять вам. С лед... Клауса на фоне всего этого великобейка. Видите, как, как красиво этот теперь ледник смотрится. Мы выше. Вот он, как по нему все летит. Очень любят пропланы на нем фотографироваться. Да, вообще все любят. Эх, сейчас бы на него и погонять. Ну, время, время. Как обычно, время. Надо вообще сюда приехать, приземлиться и полетать в слазь здесь, в этом месте. Так, у нас есть план сделать э, полет по Альпам, И одна из посадок будет на какой-нибудь местный аэродром. Чтобы отсюда взлететь, дунуть. У меня мечта по этому леднику прям прокатиться пузиком. Ну, я не знаю, насколько здесь можно метров низко, но я видел, что кто-то летал низко. Дунуть вообще. Песня. От Клауса я обогнал. Как это приятно, как мне спокойно сейчас в небе. О -о -о -о. Убудрился я, друзья, все-таки накосячить. Сзади остался наш ледник. На, на нем я потерял Клауса. В общем, камера... забыл нажать кнопку, ничего не заснял. Позор, придется еще раз лететь. А, Клаус впереди, вот одну лишнюю спираль сделал, сфотографировал Клауса удачно, а потом думаю, дай-ка крутну, и на этом крутну потерял его. Клаус лапочка меня все-таки подождал, мы сейчас опять вместе, залетим по долине Сармата в обратную сторону. Ну бывает, увлекся. Военный аэродром швейцарский, Клаусу разрешили пролет над воздушным пространством, все в порядке. Спасибо швейцарским военным. А мы двигаемся в сторону Манблана, Прям по курсу. Следующая система. Это уже как раз система Манблана. Крысков. Вот удар водит. О, супер. будь параглайдинг-плейс. Друзья, вербие. Вот оно. Слушайте, это же... Я же в юности смотрел фильм «Больше, чем жизнь» фильм называется. Безусловно, это лучший фильм за всю историю, снятый про парапланы, про, про эти соревнования 93 -го года, 1993 -го. Просто до дыр засмотрел кассету, пока пленка не порвалась. И это же ну, самое, что ни на есть, такая вот... Это были одни из первых соревнований парапланерных, чемпионат мира, когда было... Были маршруты уже такие. Это все вот восстановление парапланеризма. Место, на самом деле, мега легендарное. Я наконец-то здесь. Я узнаю эти склоны по фильму. Очень красивое место. Если вы летаете на параплане, то я вам категорически советую когда-нибудь сюда прилететь и полетать. Вот Ууа. Здесь снимали фильм про безумного Макса. Тоже культовый парапланерный фильм моей молодости. Вот он, Дербье. Спасибо тебе, дядюшка Клаус. Какой же ты умничка. Дай бог тебе здоровья. Ой. Эх, и учеников толковых. Более толковых, чем... Видите, проскакатил 50 метров высоты. Надо куда-то лететь набирать. Mm, да, вот там верхняя станция канаточки. Вот этот характерный зубчик впереди. Мне только что остается говорить. Да. Да. А. Еще. Еще! А вот за эти зуб покажу вам. Клаус на него целится, думает с него поток связать. Ну, в общем-то, это логично. Почему у меня потока нет? Почему у Клауса есть? А, у меня уже тоже есть. Видите? Заваливаю влево. Закрыла, переставляю. Ну, ну, ну, ну, набор на дверь, набор, набор, пожалуйста. Да, да, да, да. да. О, амейзинг. Ну, Манифик. Так, только опять двойка за набор. Чересчур перевозбужден я. Сейчас нужна, как говорят американцы эти, в вот, которых я вчера в фильме рассказывал, концентрация нужна. Ну что-то вот у меня полная расконцентрация. Разбередил душу Клаус этим фильмом. Представляете, было мне сколько тогда? 20 лет мне было, да, когда впервые увидел этот фильм. Я увидел, как летают люди в мире на парапланах. Какие эти парапланы красивые. Я летал, ну, смотрел фильм и думал, смогу ли я, там, простой крестьянский сын, вообще когда-нибудь что-нибудь чего-нибудь так достичь. Чтобы вы понимали, для меня тогда казалось, ну, машина восьмерка, она стоила 10 тысяч долларов. А у меня было 5. И я думал, так вот, интересно, как, как, ну, когда я впервые устроился на работу, моя зарплата была 300 долларов. Это было в седьмом году, я устроился в Паравес. И я считал, там, сколько мне надо собирать от этих 300 долларов, чтобы когда-нибудь в жизни купить машину. Вот потом правда машина быстро купила не подешевели когда жахнул кризис а у меня деньги я удачно заработал немножко денег не только на зарплату но и продавая парапланы а правило очень простой делаю все максимально хорошо вот кроликов я выращивал я поехал на фабрику купил породистых взял справки что не породистые сделал для них шикарные клетки не тратил много времени потому что почему потому что клетки были удачные фактически дерьмо от кроликов сама убиралась Добывал им капустные листья, договорился в магазинах. Мне по 2 копейки за килограмм продавали капустные листья, которые отваливались от кочанов. Вот, списывали какие-то кочаны, но иногда списывали вполне себе ничего кочаны. Я преступный сговор не ступал, но видел, как работники магазина были не прочь даже по 2 копейки заработать с килограмма И Я таскал эти мешки с капустными листьями, кормил кроликов. Это для зимой, Они же больше любили листья, чем сено. Выросли большие-большие. У них были большие-большие красивые крольчата, которые продавались не по 5 рублей на рынке, а по... Ой, не по 2, 3 рубля, а по 5. И продавались быстро, оплодились кролики тоже быстро. По 12 штук крольчихи мои несли крольчат. Ну так вот. Ты взял яблоко, помыл, продал. Так и денег заработал. Я в Европе купил параплан который можно было купить очень хорошие парапланы но они были с избытком произведены в европе были не нужны стоили 700 долларов я купил их 3 продал по 2100 вот такой вот был в три конца прибыльный вариант Ну вот так и сформировался у меня начальный капитал можно сказать в нужном месте в нужное время и тут можно передать привет огромной моей маме которая на эту авантюру одолжила денег мама Помоги. Ну, как какой-то я сначала один купил, там потом три, потом семь, а потом вовремя спрыгнул с этой иглы, потому что это все не более года длилась халява, такая более чем времени. Вре, э, вовремя. Вот так вот. 20 лет и мечтал. Я сейчас смотрите, на своем планере над Альпами. Над Гербье. Да, вот как жизнь поворачивается. Да начнешь так с кроликов, кроликов выращивать 12 лет. Но главное, как это, как моя жена говорит, ты сына будешь предпринимательству ты учить, ты, говорит, за что не берешься, все каким-то образом, каких-то денег, но ну, приносит. Вот канал, кстати, вот тоже, как ни крути, там, 200 евро в месяц уже. Ну, все, конечно, уходит на материалы, там, вот станцию сейчас купили для хранения информации за полторы тысячи евро, но все равно, это же не затраты, а... Доходы, затраты. Видите? Что-то я никак. Никак не наберу нормально. На самом деле главное что-то делать. Главное что-то делать, пробовать одно, пробовать второе. Сидеть на хвосте ровно. Тяжело, хотя, конечно, тоже понимаю, но ну, что сейчас вот молодежь хочет что-то придумать, а при, вроде как ничего и не придумывается. Ну вот, ну не знаю. Ну как, но ну, мне повезло. Да, да, давайте считать, что просто повезло и все. Тогда вот так, наверное. Но это везение надо, в общем-то, и не упустить в свое время. Просто ну, когда-то рискнуть, когда-то просто напрячься, когда-то просто ночью не спать. У меня по несколько дней в гараже, когда нужно было лебедку доделать, ночевал в гараже на мотор... на этом на диванчике с мышами вместе. Ну и фигачил. Э -э, это была лекция о том, как купить фланер. заработать денег и купить планер. Начать блин с кроликов 12 лет. Ну, тогда вы потом на Двербье будете летать когда-нибудь. Верьте молодежь, это может быть вполне. Да в любом случае, если делать свое дело хорошо, любое, можно добиться нормальных высот, получать нормальную зарплату в нормальной стране и летать на планере, как все вот эти швейцарцы делают. Сейчас, друзья, хорошо видно Женевское озеро как раз. Вот он, красавчик Клаус на фоне Женевского озера. Клаус решил немножко поднабрать высоты на всякий пожарный, чтобы мимо Монблана мчаться под самой кромочкой максимально лихо ну что ж вот вам панорама местности ой же ой как красиво долина по которой мы цармат гуляли вот она крыло в нее показывают, разматывается далеко и мы там где-то на горизонте были представляете черти где то что мы сейчас в ближайший час реально ну минут 40 шпарили без спирали просто по прямой, ты как из автомата фигачили. Сколько высота? 300. Ну да, низенько так достаточно. Около на ниже, получается, в долине Цармат было несколько побольше высоты. Ну что ж, кромку набрали. Сейчас помчимся по Монблану. Прогуляемся. Э I'm following ю. Погнали. Э Закрыло переставить. Клауса догнать! эй ка Сбодрился, видите я, друзья! Ну с таким потоком 5 метров. Вот смотрите, что творится. Стрелки лежат на вариометрах. О, вот где самая вкуснятина была. А мы с Клаусом набирали в какой-то шняге. Расходу остаток батарейки на съемку этой красоты. Просто такое не снять, это будет преступление. Смотрите, какие тоже ледникосбросы. Но это не сам Монбанг, какая-то другая часть его. Видите, какие сбросы ледникового тела. Обрывы ледовые. Сбоку. Ну, это Клаусу поближе туда, к этим ледовым обрывам. Я тоже хочу туда. Это что-то как-то я все снимаю, да. Сбоку оказываюсь. Так. Вот вам ледовый обрыв. И Клаус шпарящий этой ленте облаков. Представляете? Но ну, на самом деле, конечно, кайфово. Вот так довольно редко бывает на Монблане, ну, точнее, бывает, но вот нам сейчас реально подвезло, что вот такая группа облаков, до него выстрелилась. ветер сейчас нам получается встречный боковой. То есть, скорее всего, внизу вот эта вся долина как-то работает. Это вот весенние нюансы какие-то. А летом здесь чаще всего в такую вот погоду начинают тупо дожди пигачить. Слезет как из ведра. И все. И никакого счастья так летишь и радуешься Представляете, все это мы делаем без топлива то есть на самолете так ну что ты летишь трактишь мотор ты думаешь мотор откажет куда я сяду ай-яй-яй-яй а у нас сейчас три километра ему 150 километров можем пролететь стрел если у нас мотор откажет которого у нас нету и в этом свой кайф да мы там конечно стоим набираем потоков да нам приходится много думать но вот в этом-то интерес то есть я не знаю, сколько-то уже там часов прошло, 5 часов после взлета прошло, да. Ну или 4. Но я для меня это какие-то минуты. Именно из-за того, что по планиризам это какой-то вот.. Ой. Шахматы. Это игра с природой. Безумно красивая игра с природой. Ой, какой, какой. вид. Надо сфотографировать справа. Собственно, ванблансом водом. И где-то здесь. Вау, посмотрите как это Совершенно бесконечно красиво Сейчас я подлезу под Клауса Немножечко повыше За счет скорости а Эти пики Пики скрыты в облаках Острое все такое Да, вот здесь конечно у Монблана все такое Очень остро, каменистое Оооо был контент друзья просто огнило огнище Это поразительно просто ну, манглан не так красиво смотрится клаус красивее поближе поближе что-то. Это что-то с чем-то. Unbeerable. Невероятно. Полный восторг. Бесконечный кайф. Где-то здесь должно быть канатная дорога. Вот у нас Шамани сейчас в тени. Видите, сколько облаков? Где-то должна быть канатка, которая на какой-то из этих пиков в данном случае в туман тащит туристов. Поэтому надо держаться подальше от гора. Бесконечно красиво. Фоточку надо сделать. Ну вот смотрите, друзья, как Клаус пролетает на фоне Монблана, но вон он. А я сейчас попробую фоточку сделать. Хоть одну. О, я с другой стороны, а как же вы, вы, вам... Показать, как бы мне разорваться, сейчас быстро я, фоточка очень быстро. Я снова с вами, вот мы пролетели мимо этого начала ледника вы видели, мы прошли мимо основного вида сброса, и сейчас наша задача выдвинуться прямо по курсу под облаками и там где-то набрать высоту и дальше шпарить уже домой, не знаю как, но думаю, что очень красиво, сегодняшняя погода совершенно волшебная. Вперёд. Я его выпускаю. И погнали. Вот Клаус зарулил кангару. И теперь его ученик бестолковый пойдет на посадку. Оп! Или толковый, я уж не знаю как. Шассе я в этот раз выпустил, друзья. У меня все получилось с первого раза. Великий прогресс у нас наблюдается. Выставляю ну, тормоза на полную вожу закрылок на лендинг. И максимально энергичный. Видите, как у меня распушилось все на крыле. Высоты много просто. Так Красивый, конечно, получился вот такой заход афганский. Ну и так, я сейчас по максимум, у меня снижение э -э, 7 метров в секунду сейчас. Потому что закрылок на лендинг одновременно с по полностью выпущенными воздушными тормозами. Сейчас 6 метров в секунду. И начинаю радиус циркульта.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 Мне нравится, я сейчас убрал воздушный тормоза, чтобы по максимуму подтянуться поближе немножечко к торцу полосы, чтобы не скакать по кочкам. Ветер, я уже сказал, что ветер южный. Оп. Теперь будем считать, что это козел. Я всегда говорю, что это холмик. на самом деле действительно у нас холмистый аэродром. Вот как этот позор, друзья, выглядит. Вот место, куда я должен был доехать. Вот, как видите, как далеко. Ужас, ужас. Кошмар. Друзья, посмотрите, сколько стоит полет с Клаусом. Вот такую маленькую корзиночку. Unbelievable. unbelievable! Fantastic! Time? Yeah. Thank you very much. This valley is closed, and you have this small thing. Yeah, yeah, yeah. And then you go to the Concordia place. Mm. And then you have all the glacier and you mm. can fly along the glacier down. Ah. So but we a little bit. Thank you very much.